Хочу задать вам один вопрос, когда Иисус Христос приходил на эту землю, от чего Он нас пришел спасти? Задавал ли ты хоть раз себе этот вопрос? Позволь мне дать тебе несколько подсказок. Иисус Христос, во-первых, приходил на эту землю, чтобы спасти нас от самих же себя. Мы нуждаемся в спасении от самих себя, И Иисус пришел нас спасти от самих себя, от наших похотей, от нашей жизни, которую мы живем сами для себя, от наших эгоистических потребностей. И Иисус сказал, если ты сохранишь свою жизнь, то ты потеряешь ее. Но если ты потеряешь свою жизнь ради Иисуса Христа и его Евангелия, то ты преодолешь жизнь. Иисус пришел спасти нас от самих себя, чтобы мы могли потерять свою жизнь ради Иисуса Христа. Второе, от чего пришел Иисус нас спасти, это от наших грехов и от рода всего развращенного Иисус пришел спасти нас от греха мой милый друг если ты продолжаешь грешить Иисус не спас тебя ты все еще остался рабом греха Иисус сказал кого Сына освободит тот истинно свободен будет если ты все еще гоняешься за этим миром если ты похож на этот мир если ты разговариваешь, как этот мир, если ты бываешь в тех местах, где этот мир, если ты живешь так, как этот мир и гоняешься за всем этим миром, Бог не спасал тебя, ты никакой не спасенный, ты чада этого мира, твой отец дьявол и ты погибнешь. Третье, от чего Иисус пришел нас спасти, это от ада и вечных мук. Если ты, мой милый друг, не веруешь в Иисуса Христа, то ты своими силами никогда не сможешь избавиться от своих грехов. Ты никогда не сможешь победить самого себя. Твоя плоть, она всегда будет одерживать верх. Она будет тобой руководить. Она будет вести тебя во все эти бары. Она будет тебя вести в общение с этим миром. И ты будешь общаться как этот мир, будешь ругаться и все остальное. Ты будешь делать дела этого мира и без Господа ты не сможешь справиться. Даже если ты будешь ходить в свою церковь, даже если ты будешь читать Библию, тебя это не спасет. Тебе нужно повстречаться с реальным и живым Иисусом Христом. Вот что тебя спасет. Тебе нужно потерять свою жизнь, чтобы найти Иисуса Христа. Тебе нужно перестать жить для себя. Если у тебя есть свои планы. Если у тебя есть своя личная жизнь, ты еще не последовал за Иисусом Христом. Тебе нужно отрешиться от всего. Тебе нужно начать терять свою жизнь. Когда ты можешь заниматься чем-то, что тебе нравится, но ты это время проводишь с Иисусом Христом, ты делаешь то, что Он хочет, тогда ты, мой милый друг, начинаешь терять свою жизнь. Ты бы мог отлично проводить время на этой земле, но ты это время молишься, постишься, проповедуешь, ищешь лица Господа, чтобы угождать Ему. Вот что значит терять свою жизнь. Не тогда, когда ты всю свою жизнь живешь для себя, и только кидаешь подачку Богу, и немножко служишь для Него, когда Он в этом даже не нуждается. Он не принимает эти подачки. Эти подачки ты можешь бросать своему дьяволу, которому ты служишь все остальное время. Поэтому мой милый друг, я советую тебе не тратить время впустую, а уже сегодня, оставить все, оставить все свои дела, все свои заботы, все свои планы, вырыть яму для них и закопать их там, и больше никогда к ним не возвращаться, прийти к Иисусу Христу и узнать, что Он хочет от тебя и начни исполнять все что он хочет возьми Библию в свои руки возьми Евангелие от Матфея от Марка, от Луки, от Иоанна прочитай как жил Иисус Христос что он нам заповедовал и исполняй все что он там сказал потому что эти слова он сказал в твою жизнь тоже потому что он сказал что я буду судить каждого человека по словам которые говорил Иисус Христос и Иисус будет судить по своим словам ты должен их исполнять Посвяти, мой милый друг, свое время Иисусу Христу. Не какой-то маленький процент, а все сто процентов отдай Иисусу. И Иисус будет заботиться о тебе. Он скажет, что тебе надо дальше делать. Да благословит вас Господь наш Иисус.